гороскоп для весов на август в самом начале месяца вас ждет оживление в личной жизни но уже 6 августа планета любви венера переходит в туманный 12 дом знака весы и любовная атмосфера становится но ну, я бы сказала спокойнее Наступает период затишья, когда на внешнем уровне не происходит чего-либо значимого. Это время подходит для обдумывания перспектив будущего, определения своих ожиданий от вопросов любви. Пересмотр, переоценка прошлого. Все это способно менять ваше настоящее. Скопление планет в 12 доме будет создавать ситуации, смысл которых ускользает от вашего понимания. Либо ваш любимый человек либо обстоятельства, создадут неопределенность и какую-то двусмысленность. Может быть, вы разочаруетесь или будете обманывать себя, представляя действительность лучше, чем она есть на самом деле. Но не следует беспокоиться, потому что такое время не навсегда. Уже следующий месяц предложит вам компенсацию и обстоятельства для любви улучшатся. В Венеры, в сумеречной зоне гороскопа также может прийти тайная или какая-то запретная любовь. К сожалению, вместо ожидаемых удовольствий она принесет только лишь беспокойство. Звезды советуют вам быть внимательными, чтобы ненароком не стать на неправильный путь. Карьера и финансы для вас, дорогие лисы. Это удачное время для людей творческих. Оно несет им вдохновение. Однако период не станет легким. Придется приложить усилия, чтобы достичь желаемых результатов. В этом вам поможет дипломатичность. Новолуние 2 августа происходит в Доме друзей и общественных связей весов. Его влияние может принести вам новые идеи для работы и бизнеса. Ищите сторонников, друзей и единомышленников, которые окажут помощь и в случае необходимости защитят ваши интересы. В августе рекомендуется быть внимательнее к окружению, поскольку возможны интриги, попытки какие-то очернить ваше доброе имя. Помните об осторожности и не давайте недоброжелателям поводов для сплетов. Для вопросов финансов период нестабильный, ведь нужно быть умеренными в расходах. Тратить заработанное вам нужно обязательно с умом. Избегайте авантюр и риска. Так вы заработаете больше денег и сохраните финансовую стабильность. Вопросы здоровья для весов. В августе вы не в лучшей форме. Нептун в Доме здоровья формирует напряженные аспекты с другими планетами, поэтому самочувствие может быть не очень хорошее. Вам нужно больше отдыхать и избегать ситуаций, которые несут риски. Если вы чувствуете признаки каких-либо заболеваний, не откладывайте визит к врачу.